Привет всем зрителям данного видеоурока. Это уже третий видео урок, И здесь сегодня я буду рассказывать о э, том, как продвигать свою реферальную ссылку в социальных сетях. Например, такие как ВКонтакте. Да, сегодня я говорить о продвижении реферальной ссылки ВКонтакте. Что самое главное продвижение реферальной ссылки? Это ваша страница. Э, главное ее оформление. Как ее оформить? Я показал в прошлом уроке. Посмотрите ее, если вы не помните э, или не смотрели. Uh, а также самое главное это подписчики и друзья. Uh, одним из главных нюансов является по продвижению. Потому что именно подписчики и ваши друзья являются потенциальными главными клиентами uh, вашего, можно сказать, мини-бизнеса, <laughs> мини-дохода. Именно они uh, могут, будут реагироваться по вашей реферальной ссылке, если вы их заинтересуете или они увидят вашу запись в своих новостях. И заинтересуются и перейдут по ссылке, если им будет интересно, то они зарегистрируются, естественно. Итак, есть у кого-то... А, да. Самая главная особенность для хорошего оформления страницы ⁇ это чтобы было не меньше 200 друзей и не меньше 100 подписчиков. Когда у вас набирается 100 подписчиков, у вас откроется вкладка ⁇ Статистика страницы ⁇ Вы наверное, нажимаете на нее. И будете видеть, сколько человек переходило каждый день на вашу страницу. И сколько было просмотров. Также здесь можно увидеть охват и активность. Например, сколько пролайкало, сколько рассказывали друзьям и тому подобное. Если у вас недостаток друзей или подписчиков, то их, естественно, можно накрутить. И да, каждому, если... Для более успешным продвижении своей реферальной ссылки надо написать каждому своему другу а, подписчикам не обязательно, потому что они и так так будут видеть новости ваши. А, в общем каждому вашему другу сообщение, а, секс например, привет, не хочешь заработать? Если а, он захочет, то уже начинайте с ним диалог. Итак, где накручивать себе друзей? Я вам рекомендую сервис Труболайкер где вы можете сами зарабатывать лайки, а также крутить подписчиков. Uh, как здесь зарабатывать uh, лайки и работать на этом сервисе, я расскажу более отдельном видео и более подробно. Итак, заходим в раздел подписчики, нажимаем на крутить. Подписчики все реальные, не боты. Все реальные и не смотрят вашу страницу. Так. Здесь мы ставим, как подписать, а, и пишем, себе накрутить или другому. Себе вы можете накрутить, если вы со своей официальной страницы сидите, а другому – если с фейка. Ссылка на анкету, то есть а, в каком-то айдитном подобное. И цену. Я вам рекомендую ставить 8 лайков. А, это более можно сказать, продвигаемая цена, и по ней более идут подписчики. Сколько нужно друзей и сколько спишется баланса, естественно. Например, вот 100 друзей спишется с баланса 800. И нажимаем там заказать. У меня сейчас стоит накрутка на 95 подписчиков и сделано уже 15. Да. Итак. А, вот у меня в мир добавились друзья. Что мы дальше делаем? Мы берем... А, нажимаем... Добавить друзья. Открываем ссылку новой вкладки. Добавить друзья. Открываем ссылку новой вкладки. Добавить друзья. Открываем ссылку новой вкладки. И так до конца. Дальше. У вас будет друзей 200, например, так 300, да? Вы уже можете оставлять подписчиков и также им писать. Я пока что добавляю в друзья их. Так, давай, друзья. Давай, друзья. Давай, друзья. Давай, друзья. Ну и добавить, естественно, друзья. Так. Нажимаем. Отправить сообщение. И пишем. Привет. Не хочешь? Или ты... Хорошо заработать. Копируем текст. Нажимаем отправить. И такой же текст пишем всем остальным. Кто-нибудь обязательно откликнется. В конце концов. Потому что, естественно, всем нужны деньги. Накинуть На вещь, ну, подобное. Сообщение. Проект сообщение. Итак, всем друзьям рассылаем. Потом ведем с ними диалог. И также, если а, будет. Если мне сейчас напишет кто-нибудь, вы мне сейчас уже написали, да? То я покажу сам диалог, как разговаривать. Так, ну естественно, я сделал видео не более. 20-30 минут. Поэтому на более продолжительные диалоги я не буду распространяться. Хоп. Отправить. Хоп. Отправить. Все. Что же мы делаем дальше? А, во мне сейчас написали. Как? У меня денег нет, чтобы вклад делать. Люди, вклад вкладе всего лишь 100 рублей. А 100 рублей это... Человек может прийти... Ну, э, 100 рублей... Вот я имею в виду про вклад в 100 кусков. Да, если вы продвигаете свою реферальную ссылку в 100 кусках, то там вклад всего лишь 100 рублей. Первый уровень. 100 рублей ⁇ это стоимость пачки сигарет. Она не приносит пользы. А здесь для построения своего сходохода бизнеса только 100 рублей нужно. Итак. Э, Пишет, например. Вклад всего 100 рублей. Это же такая мелочь. Сто рублей? Можешь найти везде. Хоть с телефона. Хоть в копилке. Наверняка они у тебя есть наличкой. И ты сможешь их положить на свой киви кошелек. Все. Вот кто-то еще написал. Пиши мне деньги вперед. Таких можно, кстати, сразу же берем и засовываем. Куда подальше? Например, убрать друзей. И если заблокирую страницу. Попрошайки нам не нужны. Uh, вот так мы там ведем диалоги, ну, подобное. Uh, дальше, ну, второй способ продвижения своей реферальной ссылки. Это репосты и лайки. Только репосты должны быть реальными, потому что если боты, то не будет никакой пользы. Uh, надо, чтобы человек переходил, лайкал, репостил и видел эту запись. Особенно э, хорошо, если записи с маленьками и вот такими вот ставками, потому что она сразу же привлекает внимание. А, где можно делать репосты? Естественно, опять же, заходим на турболайкер, на репосты. Нажимаем накрутить. Название на страничке там э, заработок от 10 тысяч рублей в день. <laughs> Ладно, как бы это банально ни звучало. Если 10 тысяч рублей в день вы никогда не заработаете, ни на какой работе вы не, не, заработаете, не заработаете столько, а, зато эти 10 тысяч рублей вы в, а, очень возможно заработать на проекте 100 кусков. Это на самом деле возможно там заработать столько денег. Так, ну вот, например, вот эту вот ссылку берем, копируем, вот мне уже опять пишут, а, копируем. Вставляем цена за один репост, делаем ну, 9 лайков. Как э, посмотреть цену на репост? Какая хорошая цена? Нажимаем на репосты, открыть новые вкладки. И смотрим, за сколько э, лайков другие пользователи делают свои, свои репосты. 6, супер, да? Вот. А Естественно, 3, 2, 2, 2. Но мы можем сделать, например, вот 6. Также э, лайков, то есть. За 4, за 4 лайка будет репостить нам. Сколько нужно репостить? Давайте пока 60 я вам просто показываю, как это все делать. Пишется баланс 60. Заказать. Все, заказ добавлен. Приходим на мою страницу и видим, что заказ, конечно же, добавлен. Я, на самом деле. Так, что же делаем? Вот, так, заводок от 20 тысяч рублей в день. Это все не, не я ли написал? Так, еще посмотрим. Моя ли это запись? Нет, это не моя запись. Это другого человека. Так, так мы репостим, да, естественно, свои записи. Что делаем дальше? Вот, видите, уже 20 репостов у нас у меня. 20 репостов уже сделаны и 24 лайка. Очень быстро крутится и, естественно, реальные люди. А, дальше мы заходим в группы. А, и что, как продвигать свои реферальные ссылки в группах ВКонтакте? А, их надо продвигать а, в, не в группах по заработку в интернете, да? Потому что там так и так, а, и без ваших объявлений полным-полно. Каждую минуту они создаются, каждую секунду они пишутся. Так что не надо их там создавать. Никогда не создавать там, эти объявления, надо их создавать в таких группах, где открытая стена, где вас где вас услышат другие люди простые, которые не знают заработки в интернете, но которые хотят заработать деньги, которые нужны заработать деньги, или просто так. Где такие группы? Я я пиарю ну, свою ссылку. В группе PR. Вот такая запись. Под ней сотни-сотни а, комментариев. Что же надо писать? А, пишем такой хороший текст. Хочешь заработать 2000 рублей? Легально. Легально. Моментальный перевод. А, заинтересовало? Не, не заинтересовало, не пишите. Я... Е... Пиши в ЛС. Например, пиши мне в личку. И получи за банальное задание. Нет. За... Получи свои 2000 рублей. Все легко. Деньги доступны каждому. Вот. Вот так вот. А, ну, естественно, просто, просто такой текст. Это, ну, маловероятно маловеро то, что вот так будет, да, все. А, поэтому надо отвечать, например, вот пиш, нажимаем ответить, нажимаем, хочешь забыть тысячу рублей, а, легально, тайный перевод, и пишем отправить, и вот так вот каждому человеку, то есть все, равно. да, напишет. Итак, а дальше, что же делать? А, ну, не только пиар групп, конечно же, да, можно, например, всяких в сторонних вообще группах от пиара, от рекламы, от денег. Например, вот я... Где вот здесь? Мир Xbox 360, да? А, Групп про приставки, открытая стена. Нажимаем... Хочешь забыть 1000 рублей? Легально. Венталья Перевопшили ничего рублей. Нажимаем отправить. И все. Вот так вот. Есть присыла. Приходят деньги. Так. А ну на этом, мне кажется, вот опять же пишут как. Ну что, на этом, мне кажется, урок по серфингу в интернете подошел к концу. И вы узнали, как рекламирую свою реферальную ссылку. А, в следующем видеоуроке я скажу как пиать ссылку на всяких буксах различнейших. А, Кое задание задавать. И смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой, на мой канал, чтобы не пропустить, не пропустить другие видеоуроки. И также я, естественно, разрешаю распространение своего видео в интернете. Создать его друзьям, чтобы они ви видели, ну, как, что делается, да. Это помощь. Я тут ссылки никакие сейчас не выкладываю, чтобы они не переходили по моим, да. И... В общем, я, я защищаю свое видео, э, строение на, раз, на различных сайтах. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, смотрите мои другие видео. В общем, всем удачи и пока.